Звонко колокольчиком звеня, Сани остановятся у дома, Пусть уже не верите в меня, Я для вас любимый и знакомый. Что я приготовил в Новый год, Все, о чем мечтали и просили, Пусть вам несказанно повезет, И на свете долго чтоб прожили. Я желаю мира и любви, трепетно хранить родную землю мудрости и светлой головы, доброго здоровья вашим семьям.